Здравствуйте, меня зовут Полина, и в этом сюжете я расскажу о диспенсерах посуды торговой марки Huracan. Основная функция диспенсера – это временное хранение и раздача посуды. Также диспенсеры могут быстро охладить или разогреть посуду. Процесс может совершаться принудительно или при помощи принципа конвекции. Диспенсеры посуды можно устанавливать самостоятельно, либо встраивать в линию самообслуживания. Устройство можно располагать в начале линии раздачи, либо в зале в виде островка. У нас представлены диспенсеры стаканов. И диспенсеры тарелок. В один отсек диспенсера стаканов вмещается до 60 стаканов. Глубина отсеков 650 миллиметров. Каждая из моделей имеет 2, 3 или четыре отсека. Их количество обозначается цифрой в названии модели. Оборудование совместимо со стаканами, имеющими диаметр от 79 до 89 миллиметров. Что касается диспенсеров тарелок, у нас представлено две модели TSH1 и TSH2. До максимальной температуры они способны нагреться, за 7-8 минут. Эти диспенсеры подходят для тарелок диаметром 245-300 мм. Предусмотрена система быстрой и простой настройки пружин. Модель TSH-1 оснащена одной емкостью для тарелок, а модель TSH-2 двумя. На емкости имеется специальный защитный колпак. Диспенсеры отличаются мощностью, габаритами и весом. А опоры диспенсеров имеют колесики. Диспенсеры тарелок Huracan подключаются к сети 220 вольт. В этом сюжете я рассказала о диспенсерах посуды торговой марки Хуракан. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях. С вами была Полина. Пользуйтесь техникой правильно.